Привет, Салют. Тема «Небо под ногами». Да, хотела бы с вами поговорить... Хотела бы с вами поговорить на такую тему, как «Что есть то, чего мы не видим?» Многие же задают вопросы, что такое для вас автономия, что, что вы видите, что вы чувствуете, открываются ли ясновидение, яснослышание, какие способности есть. И, наверное, вот эти вот способности, про которые мы так любим говорить, что это какие-то сверхъестественные способности, Хотя я уже говорила и не один раз, что это не сверхспособности, ребят, это именно наши базовые настройки, которые у нас раскрываются при определенных, при определенном образе жизни, я бы, наверное, так сказала, да? И они раскрываются... У вас губы как у афроамериканки. Ну какие есть. они раскрываются, наверное, на тех этапах, когда мы готовы воспринимать, воспринимать не только, наверное, этот мир, воспринимать не только те ощущения, к которым мы привыкли, но и воспринимать. познавать и ощущать э, те стороны, о которых мы даже не задумывались. И это очень важно. И как раз когда в, когда в этот раз я была в горах, э, я, я была на высоте не на такой уж и большой, но тем не менее... Когда разгребаешь снег в горах, на определенной высоте, там уже снег лежит, да? Когда разгребаешь снег, то ты видишь, что вот эта гора – это только начало того, что есть, что есть у нас под ногами. Ты видишь в прямом смысле небо под ногами. Что значит небо под ногами? Это же, наверное, не просто какие-то слова. В эти слова я вложила действительно тот мир, который мы не можем ощутить, тот мир, который, который есть в этом мире. Переходить никуда не надо. Это не потусторонний мир, это не какая-то другая, другая реальность. Это именно тот мир, который мы не можем воспринять в, этой, в этом теле, в, этом, в этой плотности, в этом, в этом восприятии самого себя. И... И когда мы это осознаем, когда мы понимаем, что мы, мы же все любим вот эти вот афоризмы, мы все любим красивые картинки, мы все с огромным удовольствием смотрим на вот этот вот айсберг, да, и всем говорим, что айсберг это вот такая вот верхушечка, которую мы видим, а под водой там целая, целая вселенная. И здесь у нас то же самое. Когда мы это осознаем, когда мы это видим, мы понимаем, что вот мы сейчас живем вот на этой вот маленькой верхушечке. И мы, вот у нас вот эти вот знания, восприятия, чувствования, у нас они настолько малы, настолько, настолько мы не глубоки, настолько мы м -м, съежены, что мы не можем увидеть даже то, что есть у нас сейчас. Никуда за этим бежать не надо, никуда, не, не нужно делать каких-то глобальных открытий, не нужно переходить в какие-то какие-то состояния благодаря каким-то травам, я не знаю, там как они называются, вот эти вот шама, шаманские всякие штучки. Этого ничего не нужно, нужно просто раскрывать себя. И вот этот мир, в котором мы находимся, он как раз и говорит о том, что мы, мы не можем воспринять то, что у нас есть уже сейчас, мы не можем это увидеть, почувствовать, прочувствовать, потрогать, ощутить, высказать, то, что есть в этом мире сейчас, и когда я говорю «небо под ногами», это как раз то, это как раз то большое, что есть у нас уже в этом мире. Это то изобилие, это то, тот космос, который мы можем познать уже сейчас, в, в, в этом времени, в этой плотности, в этой реальности. Но по каким-то причинам все время себе в этом отказываем. И нам нужно просто разобраться, кто в этом себе отказывает, нужно просто разобраться, по каким причинам, почему я не хочу идти так далеко, так, далеко, так глубоко в самого себя. Какие у меня страхи, какие опасения, что я боюсь потерять. Ведь то что, я, то, то, что мы говорим, что вот я боюсь вот это потерять, я боюсь вот это потерять. Представляете, вот мы сейчас живем вот настолько. А мы знаем, что можно жить как минимум вот настолько. Ну, экран не позволяет там показывать. вот настолько, да? Вот. И мы туда не идем не потому, что мы боимся потерять вот этот кусочек, мы боимся, что мы вот это не унесем. Вот наши страхи. Не потеря чего-то. А наш страх, что вдруг, а вдруг я не усилю, а вдруг мне будет тяжело, а вдруг я не справлюсь, а вдруг еще что-то.. Ты никогда не справишься, ты никогда не осилишь, ты никогда не вос не сможешь это прочувствовать, пока ты не начнешь это делать. И это важно. Юлечка, привет. Да, говорила об этом в эфире, здорово. Э, совершить чудо, вскрыть линию реальности полезного взаимодействия полов. Э, взаимодействие полов, да, это очень тоже важно. Вот, Я не знаю, ты имеешь в виду мужчину и женщину? Надо, надо будет эфир еще сделать. Шаманские, наркоманские штучки. Отстой. ну для кого-то отстой, они же тоже для определенных... Для определенных действий они, наверное, кому-то на, на, на каком-то этапе нужны. Не знаю, я не пробовала никакие вот эти штуки. Если честно, даже не все их названия знаю. Когда мне что-то говорят, я даже там... я Ребят, совсем недавно узнала, что, оказывается, мухоморы едят. Поэтому я в, в этом вообще профан такой, что для меня это бесполезно. А, кому что, а им только повзаимодействовать бы полами. Слушайте, ну вот есть такое, да. Давайте я... Извините, пожалуйста, что вопрос не по теме. Часто слышу у вас рекомендации принимать полынь. Подскажите, какие варианты могут быть, в каком виде можно пить Подключайтесь, пожалуйста, к чату Школа автономии, и там прям в закрепах есть как пить, что пить, как его разводить, после чего. То есть вверху нажимаете, и там вот очень много закрепов, которые достаточно актуальны. Вот, и там все смотрите, и чтобы не отнимать эфир, потому что я уже говорила об этом много раз, и там все это есть. Можете спросить у кого-нибудь из ребят, если там не найдете, они вам подскажут. Но в принципе там есть все, вот, поэтому можете посмотреть. И у меня недавно была женщина на консультации, и она как раз говорила, она говорит, вот я очень часто, она, она занимается альпинизмом, профессиональный альпинист, вот, и рассказывает, что говорит, я очень часто выхожу в состояние, в такие состояния, которые ну, необычны для среднестатистического человека. И я, говорит, понимаю, что это... Это, это, это нормальное состояние. Я понимаю, что я могу вот это, я понимаю, что я могу вот это. И э, когда она начинает рассказывать это кому-нибудь из близких, ей говорят, ну все, как бы крыша съезжает, недо... ты находишься очень часто м... в, в, в, в, там, с разряженным воздухом, на каком-то там изнеможении, и вроде как у тебя немножечко съезжает крыша. И это очень часто я сейчас слышу от людей, которые занимаются профессиональным спортом, не просто профессиональным спортом, а когда в определенные моменты на пике нашей физически на пике нашей физической активности возникают различные состояния. Не мешай мне спожать. А? Что? Ты спать? Все хорошо. Но этих состояний можно достичь не только с помощью физики, не только с помощью убирания еды и приведя при, свое тело в определенное дискомфортное состояние, которое перекидывает в, в моменте и как будто вас переворачивает. Но это состояние еще можно поймать, когда у вас идет четкое осознание куда вы идете, для чего вы идете, чтобы что у вас этот путь. И когда у вас есть вот эти вот осознания, осознание самого себя, что вы готовы к иному, другому, то у вас тогда открываются эти чувствования, с которыми вам нужно научаться взаимодействовать и жить. То есть вы должны понимать, что, что такое, когда мы берем тот мир, который есть, который, когда мы берем вот этот глобальный мир, когда мы принимаем именно вот тот айсберг, который, который мы не видим на определенном этапе. Это говорит о том, что мы не просто должны раскрываться перед самими собой, это говорит о том, что мы должны научиться регулировать и контролировать те состояния, которые с нами происходят. Потому что, ребят, смотрите, если у вас, когда мы говорим там, ой, вот у меня там на сыроедении, или еще на чем-то, когда у меня там, я чувствую такие запахи, которых раньше не чувствую, и вот я все слышу, я вот чувствую там от человека от одного так пахнет, от другого так пахнет, от третьего так пахнет, ребят, это такая маленькая крупинка, что вы можете понять, это вообще ничто, потому что когда открывается ваш запах, который вы можете воспринимать, этот запах раскрывается историей не только каждого человека, но и практически всего его рода. И вам нужно не только с этим справляться, но и научиться создавать эту цепочку. То есть у нас каждая эмоция имеет определенный запах, каждое чувствование, оно более глубокое, чем эмоция, имеет определенный свой э, запах. И когда вы видите и слышите человека, то есть он, например, говорит там, я вот сегодня туда сходил, мне вот так понравилось, там было все так замечательно, это он говорит из головы, а вы чувствуете внутри, срабатывает другое чувствование. И вы носом отлавливаете это чувствование, вы понимаете, на, какой, на каком чувствовании, на какой эмоции у него сложилось это восприятие, его цепочка восприятия, вы это прочувствуете носом, у вас скапливается целая история, почему он так почувствовал, что сыграло в его организме, что у него возникли такие эмоции, что у него возникли такие чувствования. И каждая вот эта вот цепочечка, она имеет определенный ряд своего запаха. И когда вы научаетесь ее сворачивать, вы четко понимаете, вам человек говорит, а вам можно даже его не слушать. Вы понимаете, что с ним произошло. И когда вы это раскрываете, но только при том условии, что он готов, что он разрешает вам раскрыть всю, всю эту цепочку, когда вы ее раскрываете и ему рассказываете, и у него складываются эти пазлы, он понимает, почему у него возникли такие-то ощущения, вроде бы все хорошо, но вот что-то вот это. И когда вы ему рассказываете это все, тогда у него включается, он включается, он понимает, насколько он, не зная себя, сделал выводы о текущей ситуации, которая произошла с ним, и которая у него не коннектится с тем, что он чувствует и то, что, то, что есть на самом деле. И когда он вскрывается таким образом, когда вы понимаете, что вы можете его вскрыть через чувствование, через нос. Он начинает, э, из себя уже, он начинает из себя выходить, показывая себе самого себя. И это удивительный процесс. И это я вам только открыла маленькую толику того, что с вами случается, когда вы себя принимаете. Это, э, это мизер от того, что вы можете прочувствовать. На ретритах я как раз рассказываю, что такое нос, и как мы можем выложить целую цепочку событий. Не только, э, не только наших событий. Но и у нас каждая сложенная, каждая, каждый пазл нашей ДНК имеет определенный свой, свой аромат, так скажем, да? свой запах, свой аромат. И вы можете посмотреть, откуда это пошло, с женской или с мужской линии Куда нужно крутить? Почему нужно так раскручивать ситуацию? Почему она так сложилась? Это же касается и зрения, это же касается и чувств, это же касается и вибраций лингвистики то есть когда вы научаетесь вот это вот все слышать у вас эм, каждая эм, каждая ну, скажем так беседа да, с человеком она вытекает в историю самого человека и когда он это понимает когда он видит что вы полностью отражаете то что он даже не не готов сам себе воспринять там открываются абсолютно другие эмоции как для вас так и для него вы не только его распаковываете, вы через его чувствование, через его эмоции можете распаковать ту эмоцию, которая у вас еще была на каком-то этапе скрыта. Потому что я уже говорила, что у нас не 5 чувств, не 5 органов чувств, а более 360. И когда они у вас открываются, когда у вас откроется хотя бы 15 чувствований, вы поймете, что вы до этого раньше вообще не жили. Вы до этого раньше просто существовали а, как, на эмоциях, как на костылях. Вы даже не знали, что такое чувствовать. Вы все время себе подставляли костыли в виде еды, в виде каких-то там, я не знаю, там, сексуальных утех, в виде еще чего-то. То есть разные-разные-разные виды а, вот этих вот костылей эмоциональных вы себе все время подставляли. Не потому, что вы какой-то не такой, не потому, что вы... А, вот, вот такой вот весь, и вам необходимы эти эмоции, потому что вы просто не знали, что, что такое чувствование. Мы знаем самые обычные пять органов чувств, которыми пользуемся всю жизнь, и нам этого мало. Именно поэтому мы начинаем вот это вот довостребовать через эмоции. А эмоции – это всегда искусственные. Эмоции – это всегда искусственные. Когда мы искусственно подставляем костыли, мы получаем только искусственную эмоцию. И поэтому мы очень часто недовольны своей жизнью. Вроде бы все хорошо, вроде бы еще, но я бы вот здесь подкорректировал, вот здесь подкорректировала, вот здесь подкорректировал знакомо. Это как раз вот про это. Так, почитаю вопросы. Всего наговорила вам. Добрый день, Светлана, что нового в вашем развитии? Ну, вот так, что говорю. Очень много, каждый день происходит что-то новое, ребят. Но я не все го готова раскрыть на камеру, потому что не каждый готов принять определенные вещи. Потому что на определенных этапах кажется, что это уже мистика. Это не мистика. Благодарю, Сланчка, поняла про полынь. Как раскрыть себя, как осознать себя. Ребят, ну как осознать себя? А, как осознать себя? Я все время об этом говорю. Но очень часто этого не слышите. Не слышите не потому, что я как-то сказала там потихонечку, а потому что вы не готовы к определенному э, ряду фраз, которые складываются в определенные предложения. А чтобы раскрыть вас больше, мне нужно больше времени. И вот что такое раскрытие? Раскрытие — это когда мы общаемся, когда по эфиру я вас не могу раскрыть. Я вас могу раскрыть только в личной беседе. Именно поэтому мы придумали, у нас есть чат, индивидуальный чат. То есть я и вы, либо я, вы и Вячеслав, который вскрывает вообще только так, очень хорошо. У, у, него, у него есть люди, которые вскрыты, то есть у него есть в этом опыт. У него есть, помимо этого, он... Не кушает, не кушает не потому, что он перешел на автономию, что он долго тренировался, но ну, и это было в его жизни, а потому что пришло через осознание, когда он понял, что еда – это уже не та игра, в которую он хотел бы играть, она отвалилась просто. Вот. Есть ретриты, которые, конечно же, скрывают еще как. И вот ближайший будет 21, 21 августа, вот. если хотите, присоединяйтесь, он будет всего трехдневный. И там будет побочным эффектом переход на автономию. Будет 26 сентября ретрит. Вот. Кто не может на ретриты приехать, для тех есть э, марафоны. Они уже будут... Нет, Вячеслав не Тимошенко. Я не знаю Вячеслава Тимошенко. Я уже говорила это много раз. Я не знаю его. Я с ним не знакома. Не знаю его историю. Вообще ничего про него не знаю личные консультации точно так же. Поэтому, ребят, выбирайте. Либо вот эти вот в Телеграме делаем чат на двоих, на троих, и там в течение месяца вопрос-ответ, какие-то рекомендации, и тоже хорошие вскрывашки идут. Но вы должны понимать, что чаще всего это происходит через неприятные вещи. Это так оно, так оно бывает. Вот, это то, что про... Рвашки. Так, Светлана, здравствуй, подскажите, вы получили уже аппарат расцвет от Александра? Да, я получила от Александра, но еще не пользовались им. Не надоело ли вам общаться с новичками? Одни и те же вопросы из раза в раз. Ребят, тут же дело-то не в том, что надоело, не, не надоело, тут же дело в том, что для чего я это делаю? Я же уже говорила, для чего я это дело. На, на данном этапе мне интересно развитие других людей, развитие, развитие других людей, чтобы я была окружена такими же людьми. И очень часто те люди, которые… Бывают те люди, которые новички, они просто вот на раз-два вскрываются. И это бывает чаще всего. А есть люди, которые годами… Ездят там по каким-то местам силы, курят какие-то растения силы, общаются с какими-то гуру там годами. И вот им говоришь, а они через голову тебе это повторяют, ты понимаешь, что через голову он это понял, но перепрожить он это не может. И ты четко понимаешь, что как бы, ну, он еще будет много лет ездить за той фразой, которая которая его вскроет, которая была ему сказана много лет назад уже. И такое тоже бывает. Какие темы планируются в ближайших видео? Не знаю, у меня нет такой. Так, Вячеслав, кто именно из НИ? Я не знаю, что такое ни. Я не знаю, кто из НИ. Ни, НИ из НИ. Наверное, так я в отведе. Но я, в принципе, уже ответила на этот вопрос, да, вы, наверное, поняли, чтобы 10 раз одну и ту же тему не мусолить. Вот, темы я не знаю, мне тема приходит только, ну, не знаю, там, за, чаще бывает за пару часов, там, за, за день. Бывает, что вот я там сейчас проведу эфир, я скажу, я сразу же там скажу ребятам, следующая тема будет такая-то. Вот. Но единственное, что перед тем, как выйти в эфир, я всегда пересматриваю, какую я тему заявила, потому что я ча чаще всего ее не помню. Потому что вы, я уже говорила, что я не готовлюсь к эфирам, это идет та информация, которую, которая просто идет. Ребят, если есть вопросы, я еще поотвечаю. Но э, я такое вот... То, что я хотела сейчас донести, если кому-то... Кому, э, кто уже готов, он зацепил ту информацию, про которую я говорила. Кто готов идти дальше, то, пожалуйста, можете как самостоятельно, я уже говорила, что не обязательно вам брать себе какого-то проводника, гуру, еще кого-то. Вы все это можете сделать самостоятельно. А можете сделать с единомышленниками. То есть я еще раз говорю, что я не гуру, я не учитель, я не кто-то. Я просто могу с вами рядом пройти какой-то определенный отрезок вашего жизненного пути если для вас это будет актуально рядом не впереди только рядышком только ощущая и чувствую вас если вы хотите идти самостоятельно то тот тоже то, точно также можно самостоятельно я шла самостоятельно просто у меня это заняло очень много времени поэтому здесь уже выбираете вы и самостоятельно реально самостоятельно реально да я пришла я пришла к этому самостоятельно на моем пути вот к сожалению не встретились такие люди но вы про него вы про него сказали да какая чистка поможет организму смотря какой организм для чего вам нужна чистка если вы хотите почиститься, чтобы там перейти на сыроедение, это одно Если вы хотите почиститься, чтобы перейти там с пельменей на веганство, это другое Если вы хотите почиститься, чтобы выйти на 2-3 дня сухих, это третье Если вы хотите зайти на неделю, на две, то это уже другое вот. Поэтому, ребят, тут как бы нет же единого ответа Тебе тяжело было одной, когда ты шла этот путь? Ну, я рассказывала много раз, да, я, у меня он был такой достаточно непростой, и я несколько раз заходила больше, больше трех раз, вот, на разные сроки. Да, у меня, мне как бы не было легкого пути, про который сейчас некоторые описывают, что у них все в радости и любви, и сил полно, и того полно, и всего полно. У меня было не так. Я об этом уже рассказывала. А, я практикую пищевую паузу и депривацию сна. Бывают состояния непереносимой скуки. Не знаешь, куда себя деть, а убегать в еду и сон не хочу. Но что с этим делать, Светлана? Задумайся, почему тебе так неинтересно с самим собой. Ты же прячешься от себя. Ты спрятался от себя, ты себя не видишь. А когда тебя нет у тебя, с кем проводить время? После четырех чистых... Вес упал, и я ушла в откат. Сейчас вес остановился, подрос, и можно продолжать. Ребят, у нас нет откатов. У нас есть м -м -м, переосмысление определенных вещей. Почему вы называете откат? Откат – это как будто вы себя начинаете журить за что-то. Как только вы с собой недовольны, все, у вас сразу же обнуляется весь этот опыт, который вы получили. Ни в коем случае. Ну, начали есть, здорово. Значит, это вам нужно для чего-то. Просто разберитесь для чего вам это а что такое откат это не знаю что за откат из-за испуга был вес упал с 50 до 43 ну и пугаться вы будете что, -то, что такое испуг испуг страх что такое страх страх это мысль в которой вы поверили страха не существует это все зависит от вас насколько вы готовы организму какая нужна на три дня ребят давайте вот такие вопросы вы будете задавать в чате я уже буду отвечать потому что чистка организма какая нужна на три дня что у вас с почками какой у вас рацион питания какой у вас образ жизни сколько вы до этого заходили три дня сухих или водных для чего вам это для того чтобы попробовать или для исцеления тут же очень много вопросов сразу же возникает я же не медик и чтобы три дня это тоже не шуточный срок для кого-то это легко дается а для кого-то даже не стоит туда идти потому что надпочечники вам спасибо не скажут здесь очень серьезный подход это не просто так поиграли а я там столько-то захожу в сухие а я столько-то немножечко посерьезнее нужно относиться к своему организму если сейчас я не знаю, там из каждого телефона вам каждый второй говорит, что он автоном. Ну, пусть говорят, но вы от себе-то задумайтесь, а вы готовы вот так вот идти? Если, если вы не готовы вот так вот, попробуйте вот настолько зайти, попробуйте настолько, попробуйте начать чувствовать свой организм. Если вы хотите более каких-то конкретных действий, то уже выходите на человека, который, который вам подскажет, как это сделать вам, который с вами пойдет вместе в это ваше путешествие, а так просто, а, скажите мне, что, что мне нужно сделать, какую таблетку счастья выпить. Это не про это, посерьезнее нужно относиться к своему организму. И еще у меня есть закрытый клуб, и мы там тоже обсуждаем такие вопросы, то есть там очень много сейчас эфиров, почему скука, как убрать скуку, что такое сухость, как убрать эту сухость, что такое слабость на сухих днях. Очень много всего вот этого. И сейчас немножечко я завтра, наверное, завтра проведу эфир там. И этот чат мы сделаем немножечко по-другому. Мы его сделаем... Как заходить на более длительные сухие через осознание себя, не через физическую прокачку и прочистку организма, а через осознание себя, что это такое? На каких этапах у нас отваливается игра в еду? И нужно же не просто так, ребят, чтобы игра в еду отвалилась. То есть нет такого. Смотрите, многие очень ищут волшебную таблетку, чтобы мне выпить, чтобы мне не хотелось есть и пить. Сейчас мне задают вопросы, а можно ли через НЛП, через э, гипноз, чтобы мы больше не хотели есть и пить? Ребят, можно. Но организм-то ваш развалится? У вас вы головой не будете хотеть ни есть, ни пить. Сколько вы так Сколько ваш организм так продержится? Он готов к этому? Вы уверены? Прежде чем что-то делать, прежде чем искать волшебные таблетки, которые срабатывают разово, подумайте, насколько это вам нужно, насколько вы готовы так, а, так отнестись к самому себе. Это же проще всегда, проще, я не знаю, там, напиться пива, а потом выпить какую-нибудь а, таблетку мочегонного, и утром встаешь, и как будто бы ничего не было, да? вот, или, не знаю, там, минералки, газировки, там, еще чего-то, неважно чего. Но сложнее, когда ты от этого, от, от всего уходишь, когда ты четко понимаешь, что тебе можно вот это, что для твоего организма вот это вот будет более актуально. Вот это вот за это тебе там скажут э, твои внутренние органы спасибо. И это работа. Это сложнее, чем чем-то закинуться. Это будет как зомби заход через НЛП. Ну, Многие люди к этому готовы, то есть они готовы на все, лишь бы вот по каким-то причинам туда прийти. Причем им даже если говоришь, что тело повалится, ты не сможешь. Вы представляете, это мало того, что через гипноз, вот вообще, как я полагаю, что через гипноз можно заходить только в том случае, если сам гипнотизер знает, что такое автономия который даст очень четкую установку, что должно происходить в твоем организме, к чему ты должен прийти в сухом остатке, что с тобой будет в процессе этого. И если человек, который тебя гипнотизирует, это не знает, что он может дать, просто механически перестанет, ты больше не хочешь есть и пить, я тебя заколдовываю. И что будет с твоим организмом через три дня, через неделю? Через месяц. Как ты выйдешь из тех состояний, когда у тебя будет необратимый процесс? Может быть, я не права. Ребят, я высказываю только свою точку зрения. Поэтому на нее равняться не надо. Это просто как я это вижу. Какой-то голос вас заглушает. Кодирование от пищи Я не знаю, какой голос не, не слышу. Ребятки, задавайте вопросы, если есть. Если нет, то э, в четверг, в четверг на автополстаре не помню тему, правда. Не знаю, даже давала ее нет. Будем там. Кто есть в клубе, то завтра будет у нас эфир в клубе. Мы завтра, я завтра расскажу, как у, как у нас будет проходить сейчас эфиры, тоже еженедельные. В клубе будут эфиры. Там будут эфиры по, по осознанию себя. Что такое осознать себя? Кто-то есть, как вытащить себя у себя. И почему... У нас, э, нам перестает нравиться игра в еду. Для чего она нам была на каком-то определенном этапе нужна? Что мы под ней прятали? А можно это как-то более конкретно про этот курс на 30 дней, на вскрытие? Это все вот с питанием связано. Я понял, что это как-то э, просто вопрос-ответ. Понял, что не понял про этот курс. Э, смотрите, создается чат в Телеграме на 30 дней, и эти 30 дней вы говорите, вот у меня вот такое-то, такое-то, ну, по голосовым, например, сообщениям, я или Вячеслав, мы вам отвечаем, вот, вот так-то, так-то. То есть начинаются через вопрос-ответ вскрывашки, начинаются определенные, определенные моменты, например, там говорится, что сделай вот это, вот", какие-то задания, После этих заданий какие ощущения, какие восприятия, какие чувствования. То есть это все проговаривается, это максимально, максимально в контакте. Но есть люди, которые не готовы на троих чат. Есть люди, которые говорят, там, я не хочу, я как бы стесняюсь, я не готов, я готов только вдвоем. Можно и вдвоем этот, создать этот чат, где будут 24 на 7 вот на этих голосовых сообщениях. Потому что не всегда бывает такое, бывает, что на консультации человек пришел, мы с ним проговорили определенный момент, а после консультации его начало догонять определенные вещи, потому что все равно какие-то задания, какие-то сознания, Он поменял свое, свое мышление, образ жизни меняет. И с тем, что начинает ему наваливаться, накручиваться его новая жизнь, а он еще не всегда к ней готов, он не знает, как на нее реагировать. И вот эти вот 30 дней, как такая подготовка достаточно плотная получается, что ты мало того, что ты меняешься сам, ты меняешь свое окружение, ты меняешь свой мир вокруг себя. И когда тебе человек со стороны говорит, а теперь вот так вот, ты думаешь, о, так можно было? И тебе проще начинать с нового себя, когда ты идешь с кем-то об руку. Когда ты не просто взял а, какую-то консультацию, кому-то хватает, а кому-то нужно вот это вот сопровождение, сопровождение в нового себя. И это очень важно. Вот этот чат вот для этого. Так, у меня на ютубе больше вопросов нет. Если есть, ребят, какие-то вопросы здесь, то я отвечу, если нет, то я тогда буду... Сохранять эфир, завершать. И пишите вопросы. Чем больше вы будете писать вопросов, тем больше я буду понимать, какие темы вас интересуют. Но сразу же говорю, что более глубокие темы, которые, что происходит, что происходит например, со мной на, на этом этапе. Я не всегда готова об этом говорить в эфирах, в открытых. На ретритах я это рассказываю, на ретритах я показываю ребятам. На ретритах я их ввожу в определенные состояния, где они видят внутреннего себя, где они его могут, где вы можете пообщаться с самим собой, который вы есть. И можете уже понимать, что готовы вы выходить наружу, или еще для вас рановато. Спасибо, Ли, Было очень познавательно, вкусно и питательно. Спасибо, Вадим. Как не закрываться от себя? Какие шаги? Есть техники. Ребят, у меня нет тех, таких техник, как техники. У меня есть на чувствование. Когда просто у каждого человека чувствование о, одному хватает вот столько, а другому хватает нужно вот столько. И когда мы через чувствование, то есть ж, закрылся, ты же не просто так закрылся. Ты закрылся, потому что тебе это нужно для определенных процессов. И когда мы с тобой разговариваем, я понимаю, какие процессы ты закрываешь. В чем ты не готов сейчас себе признаться? И когда это видится, когда это, когда это идет понимание, в чем ты не готов себе сейчас признаться, тогда мы это вскрываем, вытаскиваем наружу, разбираем, и у тебя уже нет вариантов, ты, ты уже не можешь закрыться от того, чего уже нет. Мы всегда закрываемся только от того, что есть в нас. Того, чего нет в нас, мы от этого закрыться не можем априори. От чего закрываться? как можно попасть в чат, в котором вы будете сопровождать в течение 30 дней. Пишите в личку, можете в телеграм написать мне в личку, в телеграм я называюсь просто английскими буквами Лафлана, Лаврова Лана Светлана, Лафлана, и в телеграме напишите мне в личку, если не прям совсем не получается в телеграме, напишите здесь в личку, я напишу, как мне написать, и там уже, там уже я подскажу, как это, как это делается. Насчет рода не чувствую родителей сына. Чувствую связь со всеми людьми, все мои родные. Чувствую связь, когда... Вообще я сторон, не сторонник слова «все». Я считаю, что слово «все» не существует. «Все» — это когда мы хотим обобщить то, чего не существует. Пока мы не научимся точечно, мы не можем обобщить. И это очень важно не понимаешь, что, что такое родители и зачем это. Ну, потому что это твоя сила, ты ее не принимаешь, не воспринимаешь, потому что, скорее всего, очень сильный род, которого ты боишься, что ты не вытянешь этой силы, хотя это неправда. Мариночка, привет, моя дорогая. Мне интересно, правильно ли мужчине иметь длинные волосы, и вообще нужно ли их состригать. А, длинные волосы, ребят, ну смотрите, что такое длинные волосы. Длинные волосы – это, как говорится, антенны наши, да? И вот эти как раз длинные волосы, они а, вам дают информационный ряд этого пространства. Информацию информацию рода, информацию всего-всего-всего, что есть в этом пространстве, в этой плотности, в этом мире. И это очень глобальные знания, это очень глобальная, мощнейшая просто сила, которая есть. Но, если вы хотите идти дальше, в другие плотности, в другие реальности, то тогда лучше их убирать, чтобы вас здесь уже ничего не, не цепляло, не заземляло. Почему монахи в некоторых, в некоторых монастырях, у них день начинается с того, что они убирают волосы на всем теле досконально, чтобы не задерживаться в этом пространстве, в этой плотности, чтобы они могли циркулировать по другим мирам. Вот поэтому сами выбирайте. И так, и так это прекрасно. Благодарю, благодарю, Максим. Все, тогда, ребятки, буду с, у нас с вами уже почти час, с вами вообще время летит незаметно. Я вам очень благодарна за вопросы. Если будут какие-то вопросы, пишите в личку, не стесняйтесь, и я э, обязательно отвечу. Всем спасибо, всем пока.